Здравствуйте, друзья! Я Ник Анатолий, писатель, психолог. У меня написано более 40 книг. Мне 70 лет, в этом году юбилей. Генетическое здоровье, иммунокурс, как мы его называем. Это три недели мощной работы с иммунной системой, что особенно сейчас важно. Очень легкий курс специально там много воздуха там не нужно там каждый день ту -ту -ту -ту -ту. а это наоборот дается возможность чтобы организм перестроился потихоньку потихоньку три недели 21 день и у вас совершенно другая иммунная система результаты первых двух курсов а это уже более 200 человек показали что Результаты просто удивительные. Я насколько э, уверен в этом курсе, но и я был тому, какие высокие результаты. И даже у тех, кому за 60. Потому что иммун, поднять иммунную систему тех, кому за 60, это вообще фантастика. Это вообще впервые в истории э, дается такая методика. Э, ведь э, коронавирус как раз показал, что пожилые люди оказались именно в самой большой зоне риска. Именно из-за то, из того, что иммунная система у них э, уже все, погасла. А здесь мы пробуждаем, активируем, и она становится суперактивной э, иммунной системой. Ну вот пример, я тоже перед вами, с этой активной иммунной системой. Нужно заниматься именно в области энергетического здоровья. Именно там сейчас основные ресурсы. Потому что биологический, медицинский подход... Телу уже себя во многом исчерпал. Вы видите, что многие болезни просто не лечатся. Хотя нет неизлечимых болезней. Поверьте, это так. Нет неизлечимых болезней. Я, у меня есть много примеров из лечения диабета. Даже есть э, таких серьезнейших заболеваний, как и опухоль. Я сам вышел э, из онкологии. Поэтому э, здесь множество, множество примеров. Да я думаю, не только у меня, а у многие, многие знают такие примеры. Чудесного, как говорится, выздоровления. На самом деле чуда нет. Есть определенные технологии, которые позволяют выйти из этого состояния. Есть у меня примеры выздоровления, гемофили, гемофили, когда не свертывались крови, и так далее. То есть, даже такие примеры. Это все лечится, друзья, только на разных энергетических уровнях, на разных уровнях сознания. Поэтому Сейчас энергетический подход к здоровью, он становится ключевым. И я как раз э, э, все больше и больше внимания уделяю этому вопросу, этому вопросу, потому что ну, самому хочется быть здоровым, активным. Э, Во-вторых, а во я хочу в этом помочь э, своим, э, своим близким, своим друзьям, э, своей стране. Ну и миру тоже. Потому что наша академия, в которой мы все это все эти эксперименты проводим, все эти работы проводим, она у нас международная, у нас студенты из всех стран, из всех, со всех континентов, преподаватели тоже из разных стран. То есть мы, в общем-то, ведем большую просветительскую э, практику практику во многих вопросах развития.